проводите семинары или акции, нужны клиенты срочно и сейчас, база из 60 тысяч потенциальных клиентов вам подойдет, тогда реклама в рассылках – это то, что вам нужно. Реклама в рассылках – это эффективный инструмент email-маркетинга, который поможет вам оперативно проинформировать потенциальных клиентов о новых продуктах, услугах или событиях. Подписчики наших проектов в рабочие дни получают на почту рассылку наших новостей. Вверху в письме рассылки размещается ваше рекламное объявление с активной ссылкой на ваш сайт, перейдя по которой человек может более детально ознакомиться с вашей акцией или предложением. Все наши подписчики – это жители Украины, которые интересуются новостями и событиями в финансовой и бизнес-среде нашей страны. Поэтому ваше объявление будет максимально направлено на целевую аудиторию. Более подробно о сервисе и его стоимости вы можете прочитать на сайте prostobank.com в разделе «Услуги», «Реклама на сайтах», «Реклама в рассылках». У нас также есть для вас приятный бонус. Закажите рекламу в рассылках прямо сейчас и разместите пресс-релиз на наших сайтах совершенно бесплатно. Для того, чтобы заказать рекламу в рассылках, свяжитесь с нами и задайте интересующие вас вопросы. С радостью будем с вами сотрудничать.